Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы вам хотим предоставить краткий видеообзор о промышленных воздушных завесах. Если у вас возникнут вопросы после, после просмотра данного видео, переходите по ссылке на наш сайт, обращайтесь к нам. Мы вам поможем подобрать оборудование с учетом ваших потребностей. Обратите внимание, промышленные воздушные завесы точно так же важны, как и в коммерции, потому что наши двери с вами намного больше в размерах, и, соответственно, теплопотери через открытые двери у нас еще выше, нежели в коммерции. Поэтому точно так же важно защищать двери от проникновения сквозняков, пыли, грязи. Если у нас с вами речь заходит о холодильных и морозильных камерах, то это еще и важно делать для того чтобы не сокращать рабочие ваших холодильных установок, дорогостоящих холодильных установок, ведь когда движется спецтехника, идет погрузка или загрузка товара какого-то через открытую дверь холодильной камере вы теряете достаточно много холода это косвенные затраты которых вы не видите на самом-то деле они существенно влияют на то какой будет срок эксплуатации у ваших холодильников они существенно влияют на образование и не леди. поэтому используя воздушную завесу вы еще также не только сберегаете свои средства на охлаждение воздуха в холодильной камере, но также вы еще и увеличиваете тем самым срок эксплуатации холодильного оборудования. Данные все параметры можно просчитать и увидеть это наглядно. Мы хотим обратить внимание, что также существуют воздушные завеса специальная для того, чтобы защищать промышленность пищевую, ведь там достаточно высокие требования по санитарным нормам, а в пищевой промышленности, соответственно, присутствуют запахи, которые привлекают много насекомых. Для того, чтобы перекрыть проникновение насекомых в помещение, где производится готовая продукция, нужна очень мощная воздушная завеса, которая сбивает насекомых, тем самым не дает им возможности проника проникать в ваше здание. Переходите, пожалуйста, на наш сайт. Мы подробно... Описываем, зачем, почему и нужно использовать воздушные завесы не только в коммерции, но и в промышленности. Если у вас возникают вопросы, обращайтесь, мы будем консультировать с учетом ваших пожеланий и возможностей по сокращению энергозатрат на догрев или охлаждение воздуха в помещении. Спасибо за внимание.